Ну а пока еще локация для обзора сборки, ты можешь подписаться и поставить лайк, мне будет очень приятно. Ну а также я играю на Сампор по Legacy, ну и в принципе на всех серверах. Действует мой промокод хэштег Дэнни, води его и получай всякие плюшечки. Там поменяли немножечко систему промокодов, я ее не могу запомнить пока что, поэтому все будет в описании или я вставлю в монтаже. Ну а теперь смотрим обзор. Your, всем хай, всем привет, с вами Дэнни, Дэнни Модс. Сегодня у нас будет слив, плюс обзор, плюс... Плюс геймплей на сборке, который я сделал. Это красная сборка в красных цветах. Локация у нас не в гетто. Прикольно. Вот это я нашел место такое вот. Ну что, давайте перейдем к обзору. В первую очередь, как всегда, по традиции, это у нас ху, такие интерфейс. Такой фист у нас. Это балаклава плюс какой-то отпечаток пальца. Ну, типа бандит, йоу. Далее хпшечки. Их я немножечко как бы уменьшил. Не знаю, как объяснить. Ну, короче, они как бы поменьше стали. Также тут вот, показатель хп. Ну и деньги стандартные. Плюс значок доллара заменен. Плюс я еще покрасил. Водочку денег, она такая темно-темно-красная. Далее идем к Рудару. Тоненькая водочка, радар центр. Блин домов у нас нету тут рядом. В общем иконка домов это типа такие кругляшки маленькие красненькие. А также вот такая вот карта. Дрейнерская, прозрачная. Также поменял радар поинт Я его сделал типа чуть поменьше. Добавил тени и прозрачности. А давайте поменяем карту. Потому что есть еще, еще одна карта. И вот такая у нас карта. Cool. А здесь у нас прозрачные дороги полностью. Сама карта тоже полупрозрачная. И Вода у нас тоже типа полупрозрачная, но типа не прозрачная. Такие конечно обзоры я гибу. Я, я, я забыл показать менюшки, которые я задрейнил. Такие у нас фронты в красных цветах, задрейнил я их. Мне понравился этот стиль, я его как-то на рандом сделал. В общем-то прикольно вышел, мне нравится. Вот так вот. А Далее что? Текстура. Текстура это вроде SRT или Saur. Я их путаю. В общем что-то из этого. Текстуры 2013 года. Вот такие текстуры я откопал. Плюс сжал их. мапил и, и как бы красиво. Плюс пальма. Текстуру пальмы я сделал сам. Мне очень понравилось. Плюс я их покрасил. Была зеленая версия. Я их вот еще покрасил. Также текстуры деревьев. Это все Пабликовская, Кусты тоже. Но они... Прикольно вписывается. Что еще можно показать, это наверное пушечки. Давайте их посмотрим. Вот такой вот дигл, камуфляжный. Пушки вроде как киллоза. Это я понял по названиям текстур. Вот такой вот шутган. И такая вот демочка. Также у нас имеется приватный дигл. Вот такой вот. Его мне подогнал раскол. Как он его назвал? Дигл с жижей. Вот так вот он называется. Красный дигл. Ну в принципе прикольно как дополнение. Давайте послушаем звуки. Давайте Темсус. Я вспомнил про Темсус. И, наверное, это самое последнее, что я забыл. СВ 0, ST12. И погнали далее. В общем такие вот 6 погод, моя фаворитная это тройка, такая темная, темненькая, такая тусклая. Также скайбоксы не стал юзать в этой сборке, решил оставить дефолтные облака, прикольно, мне не нравится. Можно их вырубить, если что в гайменю, меню буст фпс, тут можно выручить облака. Наверное на этом все, всем пока, а далее будут копты, где что-то еле-еле настреливал. В основном там до Бивоночи. вот, по скиллу пока еще отмену, не знаю, подниму я когда-нибудь скилл в 2022 году или нет. Ну все, всем пока, с вами был Дэнни, Дэнни Блуд. Порабил, этого дабл -хитерского. еще один где у нас фржина, а его скушали. Не, ну это вообще пиздец, это неуважение. Я чего, я ли добил. Да ну нахуй. Почему я один на квадрате Мне Сейчас ч вы? Да ну нахуй, ты ч, киберспорт какой-то, блядь? О, я выиграл. Я занял второе место, сейчас. 4 на 3. В квадрате именно. Вау. Блядь. Ладно, это на откате парень. Я добил чего но я красиво к нему пришел. О. Да, да нет, да я мой француз. Он у меня зацепил, да он не идет. А что там вар какой-то будет, Садик? О. Штуковый. Штуковый. Я вас пох... я мне по. Блять. Оставь, верни TikTok обратно. Ну да верни тикток, Саня. А? Блять, из-за тебя просто. Пиздец. Только подходящий сейчас был. Тебя настигнули, ебан нет, Да блин, биндер, биндер. Плажь, Это что, они меня убить не могут, зоркие ебаны? Охуеть, они тактичные, они, блядь, еще и сзади заехали. А, ладно. Все умерли. Похуй врвать. Блядь. блядь. Рифлярь хороший, конечно. А, ну все, пиздец это... получается.